здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале вкусные рецепты в этом видео вы узнаете как очень просто приготовить скумбрию в духовке с ароматной зеленью для ее приготовления нам понадобится скумбрия 2 штуки петрушка небольшой пучок 2 зубчика чеснока 2 столовые ложки растительного масла лимон 4-6 ломтиков сок лимона 2 столовые ложки, соль, перец по вкусу. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что натираем тушки скумбрии без головы солью и перцем. Петрушку измельчаем и добавляем мелко порезанный чеснок, масло и лимонный сок. Начиняем этим составом каждую рыбку. Лимон режем тонкими ломтиками и разрезаем каждый из них пополам. Потом делаем небольшие надрезы по спинке рыбы и вставляем туда половинки лимона. Выкладываем рыбу на противень и выпекаем около 20 минут в духовке при температуре 180 градусов. Вот наша рыбка и готова. Если у вас такая скумбрия получается вкуснее, напишите об этом в комментариях.